Ребят, приветствую. В этом видео мы узнаем короткие новости биткоина, что происходит на рынке, куда дальше, предположительно, может пойти цена. Тем временем подпишитесь на канал, колокольчик обязательно прожмите. Покупай, когда по улицам льется реки крови, тогда будет все хорошо. Джон Рокфеллер. На рынке небольшой страх. И мы это видим по нашему индикатору индекс страха и жадности биткоина. Как мы успели заметить, что ФРС постоянно на протяжении многих лет запугивает инвесторов. Так же самое, как это любит делать Китай, поэтому на этом фоне мы видим снижение в 50%. Биткоин торгуется сейчас в районе 35-36 тысяч долларов, на мой записи видео. Локально мы еще находимся в медвежьем тренде, глобально до сих пор в восходящем бычьем движении. Пересечение главной трендовой будет свидетельствовать о начале медвежьего рынка. На уровне 25 тысяч долларов находится огромное количество желающих зайти в этот рынок, огромное количество ордеров, поэтому это может быть... Хорошая точка по входу. Даже есть и вероятность, что мы можем искризануть в вплоть до 19, но это не точно. Только лишь пересечение этих двух скользящих может об этом свидетельствовать. С чем вызвано данное падение? То есть, по большей части, это намерение повысить ставки ФРС. То есть, повышение ставок ФРС укрепляет доллар, насколько мы знаем, и тем самым вызывает отток капитала с рынка. Но хочу сказать, что это лишь намерение, чтобы напугать крипто-новичков. Хомячков и избавиться от слабых рук Реальных же действий пока что мы не наблюдаем 25-26 января будет Заседание по этому поводу и узнаем Окончательное решение Также Нгану, действующий чемпион UFC В бое с Серил Нганом Заработал 600 тысяч долларов, среди которых 300 тысяч долларов Запросил в битках, которые планируют раздать своим фанатам, сообщает новости и сам боец в своем твиттере. Интересная новость. Также пять причин, по которым акции будут падать с этого момента и так далее, все в этом духе. Многие СМИ сейчас пытаются всячески задампить биткоин и подливают таким образом масло в огонь. Но множество индикаторов говорит об обратном. Даже индикатор The Score говорит о том, что сейчас отличная зона для того, чтобы войти в рынок. А зеленая зона вообще идеальная. да и вообще, как мы успели заметить, что рынок работает против правил постоянно, то есть он обманчив, то есть постоянно такое происходит. даже если глобально посмотреть на рынок повышение ставок, то в глобальной картине он продолжает расти, поэтому не продавайте свои биткоины ни в коем случае. но прежде чем продолжить, рекомендую вам мой Интересный криптопроект, где можно приумножать биткоины. И независимо от того, куда пойдет рынок, здесь можно зарабатывать как на пассиве, так и активно. Я уже сделал здесь порядка 10 иксов в данном бизнесе. То есть где-то около 20 тысяч долларов вышло изначально, инвестировал в тысячи долларов. То есть интересная надежная схема, ни мошенничество, ни реклама. Личный, между прочим, выбор. Записывайтесь на консультацию, заполняйте форму в закрепленном комментарии или в описании. Выйдем на связь. Много положительных отзывов, все работает как часы. По эфиру мы видим, что количество транзакций наоборот на минимуме, что говорит о том, что данное падение по биткои организовано лишь узким кругом лиц. Это чистой воды манипуляция. Также напечатана на кучу стейблкоинов, чтобы откупать данное падение. Чем занимается активно президент Сальвадора Нейп Бекелла, это президент, который биткоин-энтузиазм. И на последнем твиттере мы можем заметить, что он прикупил 410 биткоинов. Поэтому не продавайте ни в коем случае ваши активы. Краткосрочные инвесторы сейчас новички, да, естественно, сливают свои биткоины, тем временем киты все это откупают. Об этом говорит аналитика, гласно, то есть метрика краткосрочных держателей мы видим, что сейчас на минимуме, хотя общее накопление продолжается накапливаться. Также и хешрейт продолжает свое восходящее движение. Поэтому докупайте биткоины и приумножайте. Если вы являетесь холдером битка, то в нашем проекте, в нашем бизнесе битлайн вы можете его приумножить независимо, что происходит, напомню, сейчас на рынке. Либо э, медведи, либо быки. Поэтому, ребят, заполняйте форму, проходите опрос по желаниями, какой доход вас устроит и за какой период есть предложение для пассивных инвесторов и для тех, кому нравятся активные схемы по заработку. Ссылка в описании на данную форму, либо в закрепленном комментарии. Обязательно, ребят, подписывайтесь на мой телеграм на мой. Инстаграм и, конечно же, на канал YouTube. Обязательно не пропускайте моих новых видео, которых я буду чаще выпускать в этом новом году. Новогодние праздники прошли наконец-то же. Приступаем к работке. Всем хорошего настроения!